Всем привет! В сегодняшнем ролике я вам покажу прикольный скрипт для Reburst Champions X Для этого нам, как всегда, потребуется чит Ссылка на него и сам скрипт будет в описании Так, смотрите, первым делом, что нам нужно сделать Это, естественно, скачать и открыть чит И после этого нажать на кнопочку Inject Так, все, ждем, пока мы заинжектимся Отлично, у меня получилось а, Также смотрите, у кого Inject не получилось сделать заходим в настройки и вот здесь выбираем версию инжекта либо первую либо вторую из какой у вас получится такую используйте у меня получается с версии 2.0 вот я ее всегда использую она у меня включена как видите так все закрываем и вставляем сюда скрипт из описания который вы скачали и нажимаем кнопочку exclude так все отлично вот он появился и давайте начнем с первой кнопки это автоклик. Как видите, она у меня не работает. Возможно, у вас тоже будет не работать, либо же работать. В принципе, не суть. А, значит, смотрите, что нужно дальше делать, если у вас эта кнопочка не работает. Здесь есть кнопка автокликер. Значит, заходим к геймпасам. Как видите, геймпас у меня не куплен. Нажимаем на эту кнопочку, и у меня покупается этот геймпас бесплатно. И нажимаем вот сюда. Как видите, автоматически клики пошли. Это работает четко. И также есть кнопочка автореберст. Тоже нажимаем сюда и смотрим. Тоже этот гейм скупился. Так, значит заходим вот сюда и выбираем, допустим, один реберст. Все готово, выбрали. И включаем автоклики и смотрим сделается сейчас реберст или нет. Да, все отлично. Рибер сделался, и у меня, как видите, заново клики начались копиться. Все четко. Так, дальше у нас есть кнопочка автоколлект чест. Давайте проверим. Угу. И почему-то не хочет работать. Ладно, давайте тогда попробуем подойти и собрать. А, теперь понятно. Короче, не работает, потому что нужно вступить в группу разработчика, чтобы собрать, получается, вот этот сундук. Печально. Так, ладно, а, значит, следующая кнопочка, давайте посмотрим, это получается у нас скорость. Прибавляем, и как видите, я начинаю быстрее бегать. Отлично, и давайте прыжок проверим. Вот так я сейчас прыгаю, угу. и прыжок не работает. Ну, в принципе, он особо-то и не нужен, самое главное то, что работает скорость. А, давайте нажмем также на кнопочку «Не лук» «Эк геймпасс». Все, нажали, посмотрим, что у нас тут купилось. Ага, у нас тут все купилось, получается, связанное с яйцом. Прикольно. Так, и давайте попробуем проверить автооткрытие. Выбираем вот здесь «Basic» яйцо. И здесь нужно выбрать, получается, сколько за один раз вы хотите открыть яиц. То есть, либо одно, либо сразу три. Давайте я выберу три. Заходим, значит, где у нас находятся питомцы. И нажимаем вот на эту кнопку Autoopen Egg. И как видите, эта функция работает. Мне сразу выпадает вот 3 питомца. Это очень круто. Так, давайте выключаем. И одеваем самых хороших. Все, отлично. Мы их одели. А давайте выберем, значит, 10 реберштов. И посмотрим. Смогу я их сделать автоматически или нет. Да, как видите. У меня это получается. Делаю, в принципе, это довольно быстро. Ну, естественно, у меня быстро делают реберсты за счет питомца. Это получается вот этот питомец. Также сейчас я вам покажу, как его легко получить с помощью скрипта. Так, значит, давайте проверим следующую функцию по-быстренькому. Это автокрафт алф. То есть это крафт питомцев. Получается, вот сейчас... Вот этих котов можно объединить в золотых. И, как видите, это работает. Также давайте включим. А, у меня кликов нету. Так, подождите. Автореперс мешает. Давайте выключим. Сделаем чуть-чуть кликов. И, по идее, сейчас должно работать. Да, все отлично. Сейчас работает. Как видите, питомцы, получается, сразу выпадают ко мне в инвентарь и автоматически крафтятся. В принципе, довольно большая экономия времени идет. Так, ладно, давайте выключим эту функцию пока что. Также так давайте с другим яйцом это потом проверим. А, значит, смотрите. Сейчас я вам покажу, как получить вот этого питомца. Получить его очень просто. А, значит, заходим в General. Также вот тут можно переключаться, как видите, между функциями. И здесь есть функция auto Portals. Нажимаем на нее и как видите у меня автоматически открылись все порталы, мне даже их не нужно покупать Так, заходим в самый последний портал а, Также в чем плюс вот этих островов, а, потому что здесь идет умножение Сейчас получается вот этот остров, либо же локация мне дает умножение в x20 Это очень много, давайте также проверим Сколько мне будет прибавляться, как видите, очень много прибавляется. И выбираем, получается, автореберсты, чтобы делали здесь ребёрстов. И, как видите, тоже, в принципе, довольно быстро делаются у меня эти а, реберсты. Так, ладно, давайте выключим. К сожалению, здесь больше выбрать нельзя. То есть, чтобы делать реберсты за один раз. Вот если было бы больше, то было бы намного проще и быстрее прокачаться. Так, значит, вот этого питомца, сильного, который у меня сейчас есть, выбил я его вот здесь. Просто здесь я подошел, нажал на кнопочку, и он мне выпал. Также вы это тоже можете сделать. А, даже несмотря на то, то, что вы, получается, бесплатно открыть телепорт, у вас все равно а, вот это вот сработает. Так, давайте посмотрим, что здесь за яйцо. Ну, как я понимаю, к сожалению, мне на него не хватит. Да, мне на него не хватает. Кстати, давайте пройдемся по другим локациям, посмотрим, что в них находится. Так, здесь сундук, собрать могу? Нет. Короче, получается, все сундуки, которые здесь есть, как я понимаю, их можно собрать только если вы вступили в группу разработчика. Так, здесь тоже ничего интересного. Я сейчас ищу, получается, типа наподобие той машины, которую я выбил. Здесь у нас какое-то вот закрытое яйцо Ладно, тут тоже никакой машины нету Так, идем дальше Ну, походу, она находится только на последней локации Так, здесь тоже ничего нету Чуть-чуть локации осталось, сейчас все проверим до конца Три локации, получается, осталось так, здесь тоже ничего нету. но здесь, кстати, какие-то ауры есть. Можно их покупать. Да, кстати, у меня даже на, ур... на ауру не хватает. Ну, ладно. В принципе, потом можно будет накопить. Все, остался, получается, у нас последний телепорт. И здесь, как я понимаю, тоже ничего нету. Да, здесь тоже ничего нету. Ну, ладно. Самое главное то, что на последней локации это есть. И с помощью... Даже вот такого одного питомца вы очень быстро прокачаетесь. Так, давайте посмотрим другие функции. Значит, здесь есть покупка, автопокупка апгрейдов. Как я понимаю, они находятся вот здесь. Гемов, в принципе, у меня немного. Но ну, давайте проверим, будем, будет покупаться или нет. Ну, как видите, что-то покупается... А на что-то пишет ошибку, то что не хватает гемов. Так, давайте посмотрим, что у меня здесь купилось. Так, а здесь у меня, по-моему, ничего и не купилось. Странно. А гемы, кстати, списали. Да, здесь ничего не купилось. Может быть здесь? Я что-то покупал. Нет. Также, смотрите, здесь есть, получается, другой магазин за клики. Но, к сожалению, такого количества у меня нету. А, нет, кстати, есть. Слушайте, давайте попробуем включить вот эту функцию AutoBuy x 2 clicks. Мне как раз на нее хватает. Включаем. Да, и как видите, у меня получается, покупать вот это вот зелье. Так, вот здесь у меня получилось получается появилась гуишка. И написано, сколько времени у меня будут идти x2 клики. Отлично. То есть другие функции тоже работают. Но я не понял, что у меня в итоге купилось в апгрейдах. Потому что вот здесь везде по нулям, как видите, пишется. Очень странно. Может быть просто гемы улетели в никуда. Такое тоже, кстати, возможно. Ага, Мне тут пишет то, что мне не хватает гемов. Возможно, у меня что-то купилось, но просто оно не пишется, и нужно будет перезайти в игру. Ну ладно. Короче, получается, с апгрейдами лучше их покупать самим. Также здесь есть какой-то магазин. Ага, понятно. Это все с робуксами связано. Там геймпассами и так далее. Также здесь есть индекс. За него что-то дается. Да, как видите, получается, за 10 питомцев мне дадут плюс 10 слотов. Тут удачу. Клики и одно одевание питомца Прикольно Так, давайте посмотрим Какое яйцо я могу открыть посильнее Сколько вот это стоит? Нет, на это мне, к сожалению, не хватит а, Давайте попробуем тогда пыхнуться. Ну вот, в Атлантис Заходим сразу в пэтов Ну, как я понимаю, здесь яйцо на Называется также, получается, как Называется локация а, Значит, ищем так неудобно здесь листать, надо вот взяться за этот прокрут. Вот все нашел, выбираем. А, тройное открытие у меня стоит Отлично. А, давайте значит удалим вот этих ненужных питомцев. Также здесь есть удобная кнопочка Select All и нажимаем Confirm. Все, мы их удалили. А, также получается вот этих тоже можно снять и удалить, потому что они нам не нужны. Нам сейчас сильнее питомцы выпадут. Так, все отлично. И включаем автооткрытие. Как видите, с этим яйцом тоже это работает. Тоже выпадает по три питомца. А, также получается, эта функция работает абсолютно со всеми яйцами. То есть вы абсолютно любое яйцо можете открыть сразу три раза. За один клик. Так, ну, как видите, вот здесь у меня питомцев, в принципе, уже довольно много выпало. Так, а почему вот эти выпадают? Странно. Они в этом яйце находятся, ну-ка. Да, они в этом. Отлично. Просто они похожи на золотых. Так, ладно, в принципе, довольно много питомцев выпало. Давайте остановим и проверим функцию автокрафт. Мы ее уже проверяли, но давайте еще раз проверим. И как видите, за одну секунду у меня сразу объединилось, получается, три питомца. Это очень сильно экономит ваше время. Так, одеваем EQ и Best. Ну и, в принципе, на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.